Глава 9. Как применять волю. Чтобы приступить к получению богатства научно, вы не должны пытаться применять силу воли к чему-либо кроме самого себя. В любом случае, вы не имеете права делать это. Несправедливо применять свою волю, чтобы заставить другого человека сделать то, что вы хотите. Принуждать людей умственной силой так же позорно, как и физической – если принуждать людей делать что-либо для вас с помощью физической силы означает обратить их в рабство, то принуждать их ментальными средствами означает точно то же самое, разница лишь в методах. Если отнять у человека что-либо физической силой – грабеж, то отнять что-либо мысленной силой – тоже грабеж. В принципе, здесь нет разницы. Вы не имеете права применять силу воли в отношении другого человека – даже для его собственного блага, поскольку вы не знаете, что для него благо. Наука получения богатства не требует от вас как-либо применять власть или силу к другому человеку. Нет ни малейшей необходимости делать это. На самом деле, любая попытка применить силу воли по отношению к другим приведет к крушению ваших планов. Вам не нужно применять вашу волю к предметам, чтобы вынудить их прийти к вам. Это означало бы просто попытку принудить Бога и было бы глупо и бесполезно. Вы не должны пытаться заставить Бога дать вам благо. Вам не нужно применять силу воли, чтобы победить недружелюбное божество или заставить какие-либо непослушные и враждебные силы выполнить ваши приказы. Материя дружелюбна к вам и больше вас беспокоится о том, чтобы дать вам то, что вы хотите. Чтобы стать богатым, вам нужно только применять силу воли к себе самому. Когда вы знаете, что думать и делать, вы должны применить волю, чтобы заставить себя думать и действовать правильно. Вот правильное применение воли, чтобы достичь того, что вы хотите – удерживать вас в правильном курсе. Применяйте свою волю, чтобы думать и действовать определенным образом. Не пытайтесь выбрасывать в пространство свою волю, мысли или разум, чтобы воздействовать на людей или предметы – Оставьте свой разум дома, здесь он должен сделать больше, чем где-либо еще. С помощью ума создайте мысленный образ того, что вы хотите, и удерживайте это видение с верой и целеустремленностью. А с помощью воли удерживайте ум, работающим в правильной манере. Чем сильнее и устойчивее ваша вера и целеустремленность, тем быстрее вы станете богатым, потому что вы даете материи только позитивные внушения не нейтрализуя и не компенсируя их негативными внушениями. Картина ваших желаний вместе с верой и целеустремленностью принимается бесформенным и распространяется на огромные расстояния по всей Вселенной, насколько известно. По мере того, как это внушение распространяется, все начинает двигаться в направлении его реализации. Каждое живое существо, каждый неодушевленный предмет и те, что еще не созданы, стремятся воплотить в жизнь. То, что вы хотите вся мощь начинает прилагать все усилия в этом направлении все начинается двигаться к вам умы людей везде находятся под влиянием стремления сделать то что необходимо чтобы выполнить ваши желания и они неосознанно работают на вас но вы можете задержать все это начав оказывать негативное впечатление на бесформенную материю Сомнения или неверие с такой же несомненностью должны вызвать движение от вас, как вера и цель – движение к вам. Не понимая этого, большинство людей совершают промахи. Каждый час мгновение, которое вы проводите, уделяя внимание сомнениям и страхам, каждый час, который вы проводите в беспокойстве, каждый час, который вашей душой владеет неверие, устанавливает поток от вас в целой области разумной материи. Поскольку вера, уверенность исключительно важна, вам следует внимательно следить за своими мыслями. И поскольку на ваше мнение будет в большой степени влиять то, что вы наблюдаете и о чем думаете, то вы должны внимательно выбирать то, чему уделяете свое внимание. И вот здесь вступает в действие воля, потому что именно с помощью воли вы определяете, на чем будет задерживаться ваше внимание. Если вы хотите стать богатым, то вы не должны исследовать бедность. Нельзя воплотить в жизнь что-либо, думая о его противоположности. Здоровье никогда не получить, изучая болезни и думая о болезнях. Добродетели не способствуют изучению греха и мысли о грехе. И никто еще не получил богатства, изучая бедность и думая о бедности. Медицина как наука о болезни увеличила болезнь, религия как наука о грехе способствовала распространению греха, а экономика как учение о бедности принесет миру несчастье и нужду. Не говорите о бедности, не исследуйте ее, не огорчайтесь из-за нее. Неважно каковы ее причины, вы не должны терпеть их. То, что заботит вас, вот средства. Не тратьте время на так называемую благотворительную работу или благотворительные движения. Большая часть благотворительности только имеет тенденцию и увековечивать прозябание, которое стремится искоренять. Я не говорю, что вы должны быть жесткосердным или недобрым, или не слышать плача нуждающихся, но вы не должны пытаться искоренять бедность ни одним из общепринятых способов. Оставьте бедности все, что имеет к ней отношение, позади, и делайте хорошее. Станьте богатым – это лучший способ, которым вы можете помочь бедным. А вы не сможете удержать ментальное изображение, которое должно сделать вас богатым, если вы наполните свой ум картинами бедности и всех сопутствующих ей невзгод. Не читайте книги или газеты, которые дают подробные отчеты о несчастьях жителей арендуемых многоквартирных домов, об ужасах детского труда и тому подобное. Не читайте ничего, что наполняет ваш ум мрачными картинами нужды и страданий. Вы ни в малейшей степени не можете помочь бедным, зная обо всем этом. А широкое распространение этой информации совсем не способствует тому, чтобы покончить с бедностью. То, что ведет к тому, чтобы покончить с бедностью, это не привнести в ваш ум картины бедности, а умы бедных наполнить картинами богатства, изобилия и возможностей. Вы не покидаете бедных в их отчаянии, когда вы отказываетесь допустить в свой ум картины этого отчаяния. С бедностью можно покончить, не увеличивая число зажиточных, состоятельных людей, думающих о бедности, но увеличением числа бедных людей, которые с верой намерены стать богатыми. Бедным не нужна благотворительность, им нужно вдохновение. Благотворительность лишь дает им кусок хлеба, чтобы они остались живы в своей нищете, или развлечении, чтобы они забылись на час-другой. Но вдохновение может заставить их подняться, восстать из своего отчаяния. Если вы хотите помочь бедным, покажите им, что они могут стать богатыми. Докажите это собственным примером, став богатыми сами. Единственный путь, которым бедность может быть навсегда изгнана из этого мира, это присутствие большого и постоянно увеличивающегося числа людей, практикующих учение из этой книги. Людей нужно научить, как стать богатыми, созидая, а не соревнуясь. Каждый, кто становится богатым с помощью конкуренции, сбрасывает лестницу, по которой он поднялся, и оставляет других внизу, но каждый, кто становится богатым с помощью созидания, открывает путь тысячам других, вдохновляет их последовать за ним. Вы не выказываете жесткосердие, отказываясь сожалеть о бедности, видеть бедность, читать о бедности, или думать и говорить о ней, или слушать тех, кто говорит о ней. Используйте силу своей воли, чтобы удержать свой ум в стороне от темы бедности, а задержать его с верой и целеустремленностью на видении того, что вы хотите и что создаете».